Вы угрожаете нам голодом. Мы ума пророка Мухаммада, который голодал и привязывал камни к животу. Мы не сойдем с пути. Мы не склонимся. Вы доверяете своему народу. Это верно. За вами. Храбрые и бесстрашные османы. Но придет время... Когда не все поддержат вас, Султан. Султан Абдуль Хамид, я могу задушить тебя. Но ты все расскажешь. Ты должен мне многое рассказать. Кто ты такой? Какое у тебя задание? Кто дал его тебе? Говори, ваша судьба не изменится. Даже если вы узнаете это все, поэтому я могу спокойно все рассказать. Меня избрали те, кто строит новый мир. Время империи заканчивается. Сначала рухнет российская империя, потом османская. Вы и в России ведете такую подлую игру? Нет. Нет, они же христиане. Так, пока нет насилия. Мы просто дали толчок рабочим. Через 15 лет силами рабочих и христиан будет построена новая Россия. Но в этот раз будет коммунистической, безбожный режим. Потом рухнет Османская империя. В России с рабочими. А с кем вы разрушите Османскую империю? Здесь все очень странно. Рабочих и христиан никто не притесняет. С ними каши не сваришь. Наша религия предписывает расплатиться с рабочим сразу после работы. Именно поэтому этот план у вас не сработает. Но не сомневайтесь, что у нас есть прекрасные планы, и для Османской империи, пока есть я, ваши планы останутся только планами, дай Аллах. Вы признаете свое поражение, когда поймете это.